Господа, мы наконец-то с вами оказались на Бали. И это вообще мой приезд первый сюда, я здесь не был никогда. Поэтому я буду с вами делиться своими первыми впечатлениями, что вижу, какие проблемы и так далее, как это все складывается. Ну, как ты только выходишь на террасу, у тебя открывается просто очень крутой вид на зелень, и она прям с тебе в окна. Я заселился вообще сейчас на севере. Не в самом таком туристическом месте. Называется Маха Hills Retreat. То есть здесь типа, народ отдыхает. И в общем, что я вообще планирую здесь сделать? Ну и я, конечно же, хочу рассказать вам свои первые впечатления о Бали, как вообще выглядит, с каким проблем буду сталкиваться. Ну и основная цель, конечно, это здесь поставить на поток. Продажу недвижимости. То есть мы с вами будем смотреть филу, что можно купить, какие-то проблемы. То есть с чем вообще будет народ сталкиваться, это все я вам буду освещать. То есть мы здесь хотим плотно обосноваться. В Сочи, в Дубае, в Турции, на Северной Кипре у нас все налажено. А здесь как бы мы вот еще, ну так, постольку, поскольку представлены. На Пхукете еще, кстати, тоже мы есть. Вот, значит, это все я буду рассказывать. Ну, а сейчас да. я хочу показать вам вообще, в каких хоромах-то я здесь живу. То есть вот такой вот номер мне стоил... 172 доллара на две ночи то есть дальше я буду передвигаться перемещаться чуть подальше и в общем здесь у меня огромнейший потолок большая вот такая кровать и отдельного внимания достоин санузел потому что здесь наикрутейшая ванна с видом на зелень у меня прям стучится а здесь у меня открытая душевая кабина по сути без потолка вот, значит, сейчас мы с вами едем встречаться с моими друзьями, они здесь находятся, а, арендую я мопед здесь же в отеле, а, ну и, в общем, поедем, просто посмотрим, как это все будет выглядеть, просто хочу рассказать вам первое впечатление, потому что многие, я думаю, из вас не были на Бали, ну, хотя некоторые-то, конечно, были, и много кто рассматривает, например, этот рынок недвижимости там для аренды, потому что аренда здесь хорошо так качает, но это будет уже в следующих видосах. Сегодня просто у нас ознакомительное видео в целом про то, про то, про все, про то, что увидим. Погнали! Ребят, я создал свой личный телеграм-канал, в котором делюсь мыслями, аналитикой, полезными советами, проблемами, решением этих проблем и вообще как мы развиваем компанию. Я снизу оставлю ссылочку, вы зайдите, почитайте и если понравится, то подпишитесь. Продолжаем видос значит арендовал я мопед это honda scuppy с пробегом 50 тысяч и еду сейчас вот вдоль рисовых полей конкретная деревушка мне на самом деле выдали шлем но я решил что без него сейчас будет как бы комфортнее доехать сразу же затупил потому что здесь левостороннее движение и чуть не врезался короче в чувака который ехал мне навстречу по той полосе по которой думал ехал я И я думал что я прав вот, но здесь определенно очень круто, очень красиво, буйство красок, просто разных цветов. И вроде как бы пасмурно, но как бы комфортно. Ребята играют здесь. Короче, я на самом деле не очень понимаю пока, где я нахожусь. Точно на севере. Приехал я сюда, потому что у меня здесь друзья живут, то есть я не поехал сразу там в туристические места, серфинг и так далее. А сразу направился сюда, то есть здесь много вулканов, много всего. Ну и как бы вот такая тема вот. Сейчас я доеду, я хотя бы расскажу вам, где я Ну вы просто гляньте, какая здесь красота вообще а? Это очень, конечно, круто Это нифига не Дубай, это совсем другая тема Деревенская Никакой здесь индустриализации или глобализации Здесь вот все как-то вот по-старинному Все по-первобытному ну и дорога, конечно, супер узкая. Она как будто бы вот для одной машины. Но здесь, как вы видите, нарисовано, что можно вдвоем ехать. Но для мопедов-то может быть и можно, но с тачками крайне тяжело разъезжаться. Ну, то есть, если две тачки, то сложно разъехаться. Мопед и машина разъезжается спокойно. Но я, в общем, не снимаю все происходящее, потому что пока еще не привык к движению, но на мопедах здесь вводят абсолютно все. И детей! И куриц, и велосипеды, и в общем все что угодно здесь возят на них. Но вроде бы пока перестроился к тому, что движение здесь левосторонние Как-то попривычнее стал Это Олег. Давно не виделись. Сейчас она нам все расскажет вообще. Я сразу попал в нужное русло, короче. Ребята. Так. Благодарю. Это а русские живут. Но мы с Алисой не пьем, кстати говоря. Вот. Берите пример с нас. За приезд. За приезд а ты что не пьешь? Не, на антибиотику. Вот это устройство стоит вот это устройство, 6 тысяч, короче, тут. Здесь на байках самая используемое оказалось mm -hmm. вообще из технических устройств. Сейчас мы подзарядим. Мы, короче, были в Турции, на самом деле, просто протестили этот девайс. Вот эту штуку вешаешь на зеркало. Вот именно вот такую нужно колонку купить. Алис, можно я покажу? Вот, но На, на секунду Данку, да. я просто покажу. Именно вот такую нужно купить, потому что она вот так вот вешается на этот. На руль. На руль и играет. И ты едешь и кайфуешь. Абсолютно верно. В общем, у нас три Спасибо таких. Спасибо большое. Да, теперь будем устраивать дискотеку на ходу. А их сейчас парить можно, кстати, по-моему. Серьезно? А, ну, по-моему, да. Какой в общем, еще хочу вам сказать, что деньги в, э, на Бали действительно обесценены. Потому что вот эта вот банкнота 100 тысяч. Короче, в номинале она примерно 500 рублей, чуть меньше. И это самая крупная банкнота здесь. То есть, представляете, если вы будете виллу, например, покупать, там килограммами. Сумками, наверное, они туда будут Фурами. приносить. Да, Фурами, да? фура вилу, да. Или целым опетом, не знаю. Как-то как, как -то так. Да. Ну, короче, это вот самая большая банкнота, и это меньше, чем 500 рублей. В общем, вот так это делается. Вот сюда вешается колонка. И все, все. И, все и можно ехать. И и шлей, Дело такое. Здесь, значит, произошла авария сейчас. Да, и он просто перегружает щебень теперь в другую тачку. А здесь пробка уже обраговалась. В общем, мы приехали в какое-то рыбное место здесь. Я передвигаюсь вот на такой вот бричке. Ну, на самом деле стильно выглядит, так прикольно. Значит, ребята передвигаются на n maxi и ездят втроем. Еще, ты говоришь, заказал кресло, да, сюда? Да, вот сюда будет кресло. И для меня спинка. То есть у нас, получается, Мерседес будет. Просто сказка. А Костик, значит, ездит, говорит, что не может Олега догнать. Да, не, ну по прямой нормально, но в горку тяжело, конечно. В горку тяжело идет, а по прямой ничего, хорошо. У чувака, здесь вот три рыбины лежит. Нет, там еще меня нем приготовили, да? Еще он лежит. А, ну, в общем, тут у него целый привал, короче. Все с лебешкой. Оттуда. Все из моря. Это, кстати, Балийское море, это не океан. Вот, и тут прайс. Я, короче, в этом пока ничего не понимаю, но потом вам переведу. И мы, значит, с вами оказались возле морешка. Человек нам стирает вещи свои прям в море. Ну и здесь горы, зелень и вода. А Оксана еще говорит, что много крабов здесь она увидела, но камера точно не передаст. А, так вон он уже уползет, вон он. Ну и что же за Азия, да, без кокосов, товарищи? Ну, мы с вами Блин, зачем он туда упал-то, этот лимон? Ну ладно. Настоящий. Первый раз вообще вживую вижу вот такое сооружение, где на лодку сделано типа еще два понтона маленькие, димаран. чтобы ее просто не переворачивало на волнах. Как называется? Мамаран. Катамаран, так это две, две это Ну да. Ну короче, сделано специально, чтобы если вдруг там какое-то волнение будет, чтобы ее просто не повыркнуло. Он там такой же навстречу плывет. А вот, значит, нам принесли еду. Выглядит свежим. Это точно. Ну, ворум, -то тестим в общем рыба вкусная а вот рис не соленый а как это делается вообще за Это соевый соус же? А, ну, может быть олег ты здесь находишься уже получается полтора месяца объехал бали ну, не так, чтобы, конечно, ты тут пожил, но, тем не менее, как бы по путешествовал немножко, там, по недельке, по несколько дней в разных местах. Расскажи, где хорошо, где плохо. Для меня это первая Азия, это очень важно знать. И первые две недели я ездил просто вот, вот так вот с улыбкой, потому что все по-другому. Все очень интересно, все прикольно, начинает от левостороннего движения. Заканчивая тем, что они едят руками. Ну, конечно, все приборы есть, но это бесподобно. О том, что у тебя манго растет прямо вот здесь там условно. О том, что рыба отсюда запрыгивает сразу к тебе на Сразу фон. на стол. Вот это говорит лучше само за себя. Больше всего нравится то, что люди очень добрые. И эта доброта по сравнению с западной цивилизацией, она искренняя и это чувствуется. Но вот на западе. Ну, мы в целом тоже Запад, скажем так, но у нас, например, в России все угрюмые, ну, так считается, да? Ну, так как бы так и есть, я сам тоже На Западе все «Hello, how are you?» там, да та та но внутри за этим, как правило, ну, особо ничего не скрывается. А здесь наоборот, здесь они. «Привет, как дела?» к нам очень много раз подходили люди просто «Откуда вы?» там. И вот это все просто разговаривали и все. разных возрастов, абсолютно, ненавязчиво. И просто так, ничего не предлагали. Ну, естественно, там, торгашей тоже здесь хватает на берегу. Но, тем не менее, ну, в общем, эта доброта, она искренне, она чувствуется. Мы сейчас на севере, это лавина. Мы здесь вот второй день. До этого я пожил на одном берегу, на другом берегу. Условно, там, в центре мы будем. И могу составить впечатление, что вот именно здесь, в центре, где горы, где... Мало туристов, а здесь реально прям очень мало туристов. Можно сказать, что практически нет. Это настоящий в Вот здесь настоящий, больный. да. И он нифига... Вот ну, покажи, вот каково здесь. Вот, вот он. То есть он, ну, вот, вот, вот такой. Деревня. Деревня, да. Пляжи здесь нет, лакшери пляжей. Здесь джунгли, они не такие сильные, как в центре, но тоже в меру. А, сама душа... Она здесь. Mm -hmm. То есть вот, Очень много, естественно, природных достопримечательностей. Берег, например, Чингу, район, он такой, что очень много людей, очень много интересных людей, именно экспатов. Со а, всего мира, естественно. Конечно, конечно, со всего мира. Но ну, в основном это русскоговорящие и австралийцы. Ну, русскоговорящие как-то полюбили. Очень много крец кстати говоря, тоже. Здесь недалеко. Саму комьюнити очень интересно очень много заведений и это все дешево для нас для русских это все дешево ну лично там для меня основа сочи я трачу за ту же самую там тарелку еды но ну, там хороший да, ну, обычно еды там в три раза больше заведений. ну вот к примеру, сколько, сколько ты тратишь сочи за тарелку еды смотри, Ну типа 500 а, рублей смотри чтобы что-то качестве сходить да? покушать в отличное заведение но ну, выше среднего скажем так то есть но ну, здесь не скажу что прям лакшери прям лакшери э, мы были в прям лакшери и потратили на троих ну где-то наверное тысяч пять рублей это прям лакши на троих на два на два с половиной то есть это два взрослых один это как на майкале в сочи э, ну чуть попроще но по местным ну, меркам по, такого полотна. же формата да. так по местным меркам это было пять на двух с половиной людей скажем так. Два половинка взрослых, это вон то средний ужин в выше среднего обходится 2500 рублей. Это, это в отличном заведении. Это считается здесь дорого. А, ну, в целом. Вот. А если нормальный ужин, то 1800-1600 это в среднем нормальный ужин. Если мы хотим просто покушать, как вот в таком заведении, в котором мы сейчас находимся, то это будет, наверное, рублей 800 на троих так мне что-то кокос показывают что-то что там с, с кокосом цены ворунки, скажу, после... а да да да курицей. да барунг здесь я сделаю просто вставку этого видео чтобы вы сами все поняли Ну, здесь почиаешь я тебе скину видос там 20 секунд но там все понятно хорошо вот такие цены то есть, если задаться желанием питаться очень дешево, то это вполне себе можно делать. И в целом здесь жить достаточно дешево, за исключением жилья. Но это временная тема. Это да, история. Я думаю, ты об этом расскажешь, что и почему. Я говорю не про просто жилье, а про жилье именно нормальное. аренду. Самодостаточное, назовем его так. Но душа есть везде. Без разницы. Тут, там... Очень по-разному. То есть здесь север он абсолютно другой. Центр, центральная часть Убуда, это деревня в джунглях, ну естественно, много туристов и все такое. Но там своя душа, там больше духовности, что ли. Здесь это настоящий, настоящий, если можно так сказать. Там это духовность, на берегу это движ, тусовки. то есть э, серфинг, тусовки, все кафешки там, не знаю, кинотеатр, мол, там, покупки, вот эта вот вся история безумный трафик, когда просто пробки с пробки из не, не мотоциклов даже, а просто из скутеров тоже сделаю я тебе скину видосик с пробками здесь. ну ты, я короче, кайфуешь палец. я просто в восторге да, то есть я в невероятном восторге есть нюансы в плане того, что если вам вот, что-то здесь, конечно, хочется получить такого, то это надо найти примерно как в Сочи. То есть, если что-то нужно сделать качественно, то, пожалуйста, если вы хотите качественный сервис получить, то это какой-то ограниченный круг э, заведений, скажем так. Если это зубы, то я, кстати, ходил здесь к стоматологу э, в два раза дешевле, чем в России. Медицина вот, получается, саны ходили. Э, с таблетками вместе, у нее ухо продуло, с таблетками вместе в два раза, чем дешевле, чем сходить в Екатерининскую просто на прием. Я не говорю, что здесь дешево. По местным меркам здесь все-таки дорого для местных. Но для меня, как для человека из России, здесь все равно остается дешевле даже в супер высокий сезон. И дешевле гораздо. И круто, мы собирались перезимовать через год, через два где-то примерно, съездить перезимовать, посмотреть. Каково оно, но вот обстоятельства сложились так, что поехали в этом году, и... я вообще ни о чем не жалею. Значит, считаем две порции креветок или три у тебя 3. был? Три порции креветок, три порции рыбы, два пива, три кокоса, 3 -3. чай, кола и что-то еще. А, а, еще. А еще какой-то салат был. Да это все стоило 505 тысяч дирхам Ой, дирхам Короче, 2300 рублей Вот, вам прайс В общем, ребята вот так вот путешествуют на байке И как вы видите, они здесь втроем То есть маленькая Алиса Олег, который смотрит прямо а Оксана сзади Она козу вам показывает, видели, да? Так что стиль вообще бешеный мы, короче, приехали на какое-то местное туристическое место. Здесь пляж. И вон тот вот лодочник сейчас нас повезет на закат. Здесь, значит, ребят тренируются пляжному волейболу. Мощно прям долго. Смотрите-ка. Ну пляж, конечно, такой себе. Здесь не очень. Поплывем на вот этой вот самой шхуне, про которую я говорил, что она не должна типа перевернуться. Как двойной катамаран. Просто обратите а внимание, какой у него руль. Труба, труба, ага. Руль просто, как вот, полипределевая <laughs> труба. И вот он, значит, ей рулит. Но определенно, конечно, с этой штукой прикольно. Если бы мы были бы без вот этой поддержки, точно бы нас опрокинуло а бы а где-нибудь. А так, вполне себе так. Ну водка, конечно, такая специфичная. Костян, куда мы вообще плывем? А, мы едем посмотреть окрестности острова. северной части на посмотрим, как будет круиз вокруг э, северного побережья. Так. А затем, когда стемнеет, мы будем смотреть, как сидится фонтом. Еще можно покупать. Первый день вообще, первый день мы сразу увидим с вами все. Просто сказка. А чтобы видеть дельфинов, нужно приехать рано утром. 6 утра. Да. Хорошо. Потому что когда-нибудь. Мы все... будем э, надевать маски, держаться вот вот эти мы будем полностью погружены в воду, будем плыть под водой, смотреть на дефина, представляешь? Да. да? Да. Это надо а. утром прийти. Да. да. Но поедем под конец. У меня утром живет. что, вы будете Ну да, и, согласен. Я так понимаю, что мы с вами будем наблюдать вот эту вот часть. А -а -а. Как-то так. А -а -а. Ну, дно здесь прям прозрачное. А -а -а. просто посмотрите, какая красота открывается, а. Очень много зелени. И здесь видно, что цивилизация прям это все не застроила еще То есть есть там где-то виллы Они спрятаны в джунглях Но зелени, конечно, просто очень много Короче, хочу сказать, что у чувака работа крайне скучная Потому что мне уже надоело путь, А он вот так вот каждый день туристов возит И как бы яхта у него не едет особо 15 лошадей всего Но тем не менее, как бы вот мы Плывем куда-то смотреть закат Которого особо и не видно В общем, уже стемнело Мы до сих пор еще плывем причем плаваем мы просто вдоль берега. Туда-сюда, туда-сюда. Олег тоже вот уже устал. А что устал Нет, он не устал. Все он с ним в порядке. Устал. Короче, нужно было просто прийти в определенное время на закат. Мы бы вот так вот его посмотрели, там туда-сюда сплавали, построили бы планктон и все. Мы уже сколько мы? Часа полтора уже плаваем. Это очень долгое. И как бы ничего ну, своего прикольного а вот. Вышел, как бы вот это вот глянул, на закат посмотрел. Сейчас плантом посмотрю, как светится и все. И дальше нас ждет магазин чипсики и пивас. Ну теперь здесь прям тихо. химические реакции. Как? Были свидетелями звездного неба на земле под водой. Ну да, под водой только. Блин, ощущение передаваемое, ребята, всем рекомендую, просто класс. Оксана, молодец, нас заставила покупаться. Как что вы, женщины вообще? Конечно, вот так вообще класс, очень всем рекомендую. Кто будет на бале, обязательно попробуйте. Мы встретились, значит, с вами закат, точнее проводили. А, ребят постреляли на планктон, а я значит был в шортиках, таких, что не намочить. Вот Давай. такие дела. Мы, значит, заехали в какое-то местное кафе. И здесь ребята нашли. Жордишка. О, нифига, тут целая лазилка прям. Жортичка. Там можно поесть. Внимание, здесь что можно это покачаться. Ванна. Это да, кстати, прикольно выглядит. А мы... Тут таких а мы... много прям. Сюда? Сюда. Верка. Верка. Верка. Верка. Верка. Верка, Я думал, что он еще работает. А что это бренд шарф? О, блин, нифига себе. все, кто любит шарф. Что в Вьетнаме, что в Индонезии, там японская компания шарфа. Угу. Почет. В общем, нам принесли настоящую балийскую кухню. с Прямиком из Италии. Да, Рим. Ой, для... Максим. Еще не пробовал роман пицца. Вкусная? Роман пицца это божественная. Так как додо пицца в России. Это просто вообще. Алиса, положи тебе М -м, повыше. Что за сказка? приступаем к трапезе. Я вернулся, значит, в свое логово. Надеюсь, вам понравился этот бложек сегодняшний. А я, пожалуй, приму ванну. И на этой нотке попрощаюсь с вами. Пожелаю вам всего самого наилучшего. Удачи. Подписывайтесь на этот канал, если еще не были подписаны. Вам всех благ, хорошего настроения. И пока.